Чё, ребят, в плаг, пора продолжаем играть. Ну да, продолжаем играть в плаг. Инк. Ой, блин, а куда это? Грайво Компас. Зарядка издевалась. А она тут? Не, ну короче, и скоро у меня... Так, скоро у меня пора будет свидание. Ну да, ребят, извините, но реально пора свидание скоро будет у меня. Поэтому я буду очень-очень-очень-очень немного на Ютубе времени проводить. Ах. Да даже она не то, чтобы сказал бы я, что будет скоро. Ну, и не скоро нельзя было бы сказать. Не, ну что будет, она будет. Обязательно будет. Не знаю, правда, когда, не знаю, совсем, не знаю где. Загрузить пакет двенадцать. 12. Соотрузить игру Факс. Факс. Мир. Так. Стоп. Скрустим а... значит. Так. А, Австралия. С этой... да. Австралия. 3%. Три коллега Заражены. Это два на два. Четыре. Надо быть передачи умения по идее это скачать, но ну, я не хочу. Надо... Так, чтобы Австралия это нужно, по идее, качать тут пере, чтобы болять, была было... У меня не минимум по путях передач. Нужно, чтобы по воздуху из Австралии, в основном по воздуху, должен... по воде это да, не должна она. В основном по воде. Она так что про мою болячку узнали многие она должна по воде передвигаться ого так передвижение по воде ага ну ладно что про мою болячку многие люди узнали она должна по воде потому что с австралией рядом и у нее тут есть и аэропорт и море в город, что ли австралия да попробуем 7 так 8 так 9 так 10 так и ни одного лампу короче по воздушку качаем и чтобы в воде 18 типа по воздуху, по воде. Короче, с вами уже заразилась. Австралийцы, тормоз и сооружение. Так. нужно, чтобы начинать распространяться человек-человек. В Австралии это просто. Ребята в городе тут растут Отмена точнее Это кусочек бактериям Это тоже кусочек бактериям Прокачаем за один, Ну и будет у меня болячка Супер болезнь просто Кусочек как всяким там гадом что тут эм, сейчас так 11 очков ДНК ну ладно нужно самое главное ребят смотрите нужно самое главное умение по теперь а по симптомам симптомы никакие уж не бороть по потому что не нужны они нам короче я хочу быть спокойным тихим человеком тихо болеть короче так 7 и вот под конец, тогда, когда уже все умения подойдут к концу, можно будет и симптомы прокачать. Ага. Пак с 12 заразил сотен детей в стране Австралии. Ну, ладно. Первым делом вот, короче, вот по вот это вот прокачать, потом можно будет по пути передачи, а по симптомам может быть в конце. Вот, ну я тут хотя бы, вот или по воздуху можно еще, и по воде а можно еще вот так вот можно сделать. Ну по крови никак, по животным домашним у, ну, Мало людей, у кого сейчас в России есть домашние животные. Ну сам подумайте. У меня нету, у меня кошки нету. Индонезия ступенял. Где Кариба? А, нет, это где Трясмерть? А, чё? Фига ли она в Бразилию-то полетела, а? Так, симптомы так... Симптомы киста. Отказ. 1 ага, за 2. Потому что я не хочу, чтобы у меня... Ну... Пока не палимся, короче, ребят. Пока не палимся. Пока что не палимся. Пока не палимся, потому что мы там, что болячка есть. Пока не палимся, пока, ребят, не палимся, да. В Австралии очень мало, в России еще помилят, помалов. Не палимся, ребят, самое главное не палимся пока. Что. Тысяча людей в Австралии, разумеется, быстрее, быстрее. Не палимся, ребят, не палимся пальцы это я то есть не по симптому, по симптому Непальцы, а можно будет вот по воде второго уровня или по воздуху второго уровня. 116 или ну, мне по воздуху нужно ну, как бы дышат люди люди все и воду пьют тоже все, поэтому надо по воде и по воздуху распространяться. Так. Нет, я думаю, первым делом по воде на самом деле, а потом по воздуху. Нет, нет, нет, нет первым, первым делом по воде, потом по воздуху. Нет. Нет, на самом деле, наверное, я зря так решил. Первым делом по воздуху, потому что по воздуху стоит меньше очков ДНК, то 16, то 17. По воде стоит больше. Ну, короче, первым делом по воздуху, второй делом по воде. Будем пытаться. Бакс. Ну ладно, я, я не хочу, чтобы она была такой первой в деле не хочу, чтобы она была такой... Чтобы Пакс был ну, какой-нибудь такой... Блин, блин, блин, блин. А сейчас извиняюсь, ребятки. У тебя тачки по воде, но по воде я не могу проводить, потому что, ну, оно закрыто, 18 тачков только нужно у меня один, так ну, как странно это не звучало. Сейчас 20 нужно. Окей. Сейчас 20 нужно. А развор. Ну, возможно повышать вероятность за болезни особенно в бедных странах ой блин извиняюсь что-то я этого, что это сделал ага. невероятно вероятность разная болезнь ага 2 миллиарда умер симптом бессудится так назад надо Сейчас извиняюсь, ребятки, извините, ребятки. Так, симптомы, симптомы. Мне не нужна, чтобы бессон бессон легко найти, бессон легко увидеть, бессон легко узреть. В общем-то, нужно. Уже Стоять через тоже с вами прокачиваем И тут сейчас вот Бью экологический закак За 37, нет 25 Благо там еще есть Немножко против как этих вот Эм симптом Так Назад Я по симптомам не хочу проходить Потому что у симптома симптомы можно улучшить. Просто на раз, два. И все. Мне бы мне было отдали бы от 31 ночью. Экологическая закалка мне еще надо купить. Это 137. Вот это вот еще можно купить, но это можно будет уже покупать, когда, честно говоря, люди уже начнут работать над вакциной. А это в Индии отмерили 5 миллиардов. Уже за